Три года представляют свой первый фильм. Однажды Горжик, Карамелька, Компот и их родители отправились в долгожданный отпуск в теплые края. Жаль, что вы не приехали раньше, а то все котята с утра уехали на двухдневную детскую экскурсию. И что, в отеле нет других котят? Других нет. Ну вот, море, солнце. А поиграть и не с кем. <смех> <смех> Это же краб Ого Точно, назовем его Крики. Мы напрасно скучали За плечами печали Солнце Пальмы и Юг Солоянском друг, ты мой друг, я твой друг В нашем отеле состоится Крабовый фестиваль Это что, какой-то конкурс Среди крабов? Нет, крабовый фестиваль – это фестиваль еды, приготовленный из крабов! Что? Приедет какой-то знаменитый повар и приготовит из нашего крикера обед! Значит, мы спасем крабов! Здорово! Крэк, крэк, крэк, крэк, крэк, крэк, крэк Впереди большие приключения на большом экране! Рано утром рак и краб с корабля спускали трап! Три кота и море приключений! Только в кинотеатрах с 1 июня.